Огромное количество подъемов и спусков. Я стою на территории античного амфитеатра. Крым именно Севастополь считался, скажем так, главным местом по выращиванию инстриц. Я так хочу плавать, аж у меня очень сильно сердце стучит.